Всем привет! С вами Виктор Бондалет, автор блога викторбондалет.com, автор курса ⁇ Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней ⁇ автор онлайн-марафона ⁇ Как стать богатым за один год ⁇ и неважно, чем вы занимаетесь ⁇ и это следующее видео к нему. В этом видео я хотел бы поговорить с вами об уверенности в самом себе. Расскажу такую историю. Томас Эдисон, я знаю, подразумеваю, даже надеюсь, что вы знаете, кто это такой. Когда... Он решил, что он готов сделать э, аппарат, который будет производить запись и воспроизводить голос человека. Он сразу же обратился к своему конструктору, которому дал э, схему, нарисованную карандашом. И когда конструктор это увидел, он такой, о господи, это нереально. он спокойно такой, как бы, почему нереально? Да еще не было такого, чтобы э, заставляли и учили аппарат говорить, как бы но все же как бы Эдисон был очень уверенным человеком в себе и очень настойчивым, он остался при себе и через некоторое время, когда уже собрали этот аппарат на удивление конструктору он заговорил о чем он так говорит? что бы было, если бы он поддался давлению своего конструктора вроде же конструктор, вроде же шарит во всем этом но в том смысле, что Томас был уверен в себе, он видел четкую цель, идею своего воспроизведения вот этой идеи говорящего аппарата, радио, вы можете говорить, это вот радио он изобрел а, то, что привело к изобретению нового а, какого-то новшества на то время, теперь уже радио не удивишь, если только в автомобиле едешь там, радио ФМ слушаешь какой-нибудь, но все же а, также и человек, когда Человек уверен в себе, который видит э, четкую цель и идею, он стоит преимуществом над тем человеком, который сдается постоянно, который не видит перед собой цели. Э, еще одна такая история. Один из главных менеджеров, э, рекламных агентов США заставлял своих сотрудников э, каждое утро перед работой 5 минут стоять перед зеркалом и говорить э, себе, что, «Я самый лучший агент торговый, и я это докажу сегодня, завтра и всегда». И вот так вот на протяжении пяти минут они говорили. И менеджер пошел еще на большее. Он договорился с женами этих сотрудников, и когда жены провожали каждое утро своих мужей, они говорили, что «ты у меня самый лучший торговый агент, и ты это докажешь сегодня». Что это говорит? Это говорит о нашем подсознании, насколько можно очень легко и просто их использовать в своих нуждах для достижения своих целей. Есть очень простой, очень простой инструмент для того, чтобы сделать так, чтобы подсознание ваше работало на самого себя, то есть на вас. Это метод повторения. Подсознание, оно не видит границ подсознание постоянно исполняет то, что, чего вы э, у него просите. И не обязательно это говорит слух, то, о чем вы думаете. Если люди думают, если вы думаете то, что вы будете бедны, то, что у вас не получится, то, что э, все-то сложно, то, что это не для вас, это будет не для вас. Подсознание это воспринимает как да, мой хозяин, вот, вот, вот ваш этот джин такой. Вот». И он будет вас настраивать на этот негатив и на депрессию того, ну, на все на все на все на все, но не на то для того чтобы вы преуспели. И в другом случае, когда вы будете уверены в себе, когда вы будете четко видеть цель впереди и вы будете своему подсознанию приказывать даже мысленно, куда вам идти и что вам делать, подсознание вам будет помогать в этом, вы будете становиться уверенным в себе и вам будет уже некогда даже задуматься о том, что у вас что-то не получается. Умейте дружить с вашим подсознанием контролируйте свои мысли, контролируйте о том, о чем вы думаете. Думайте всегда о положительном и используйте, конечно, аффирмации. Если у вас очень все плохо в жизни, либо очень сложно, вы в депрессию часто уходите, используйте аффирмацию, как делал менеджер для своих сотрудников. Каждый день, даже мысленно, сделайте аффирмации, которую ваш негатив будет превоплощать в позитив. То есть, какой вы уже хотите быть, говорите от себя, что я успешный, я добью сегодня то, чего не добился вчера я каждый день лучше чем сегодня и вчера и позавчера и так далее я верю что это видео было для вас полезным подписывайтесь на мой youtube канал Ставим лайк, делитесь с вашими друзьями, что как намного больше ваших друзей в вашем окружении стали успешными людьми. Для предпринимателей сетевого бизнеса внизу есть ссылка, добро пожаловать, там вы сможете скачать и изучить мой курс. Думайте действовать как топ-лидер за 30 дней. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующих видео. Пока-пока.